Приветствую всех. Сегодня я бы хотел рассказать о такой игре как Kings of Crabs. Это Айо игра в стиле крабов. Немного поиграв в нее я открыл почти всех. При открытии нового краба он вам будет приносить определенную прибыль. У каждого из них своя особенность и свой стиль игры. Пришелец к примеру обладает таким умением, которое порождает маленьких пришельцев, которые пожирают всех на своем пути. Умение можно улучшить а точнее ускорить его накопление. У меня оно базовое, без единого улучшения. Во второй вкладке улучшение характеристик всех крабов. Ускоренный рост, уменьшение урона и так далее. В третьей вкладке находятся головные уборы, которые дают различные бонусы к использованию определенных предметов или характеристик. Их тут большое количество и их также можно улучшать. И последняя четвертая вкладка это скин самого краба. Я многими играл и прокачал почти всех по максимуму. И это было действительно интересно из-за того что каждая икра был индивидуален и геймплей отличался, впрочем как и управление. К примеру крабы ходят боком и для атаки нужно правильно повернуться, а вот раком проще, так как они идут прямо в сторону направления и в эту же сторону атакуют. Поэтому при таране они сразу же наносят урон. Я немного накопил денег и жемчужин местной донатной валюты и сейчас покажу куда их можно потратить. Внизу находится кнопка казино, жмем ее и появляется автомат с лотбоксами или лутболсами и временными предложениями, которые обновляются раз в сутки. Ну и конечно же различные предложения по приобретению необходимого количества жемчужин. За деньги, которые вы накапливаете, можно сыграть в обычную игру. Шансы получить чего-то из такой игры минимальны. Более подробную информацию о шансе выпадения можно узнать нажав на вопросик. О, выпал лжемчужин, это хорошо. Приобрету 4 битва краба, то есть 4 раза можно будет сыграть с повышенным шансом выпадения. Итак, первый пошел, ну, ну, ну, ну, ну. ничего интересного не выпало, хорошо. Осталось еще три. Может еще повезет. Второй пошел. Такая же история. Третий. Но тут получше. Два головных убора и ускорение скила. Четвертый. Эх, ничего. Ну и ладно. Сейчас я покажу сам игровой процесс. Есть два режима игры. Королевский бой и специальный, который появляется в определенное время. Каких-то различий в этих режимах не увидел. В королевском бою людей на карте больше вроде как. И все. Перед началом игры можно выбрать бустеры на увеличение опыта, роста, количества монет и радиус сбора. Несколько раз нажав в определенную сторону, краб ускорится и может опрокинуть соперника. Или просто отступить от сильного противника. Нужно собирать различные ресурсы и ящики. В ящиках находятся предметы, оружие или щиты. На правую кнопку мыши мы используем нашу способность. В моем случае я призываю пиявок пришельцев. Что-то не задается у меня игра. Сейчас попробую еще. А вот это уже нехорошо, ай больно. Пожалуй, меню краба. Начало пока хорошее. Оп, нашел молоток. Сейчас будем дубасить всех. Отжираемся. Пауки, к слову, отравляют. Сейчас подберу щит, он блокирует удары. Кстати, каждое оружие имеет свои особенности и количество зарядов, как и щиты. Угоразило меня встретиться с королем крабов этой сессии. Эх, чуть-чуть не хватило, чтобы его слить. Жаль. Ну, в общем, все. Вроде бы все рассказал. Игра мне очень понравилась. И в нее можно играть с напарником. Внизу экрана есть кнопка объединения. Вы и ваш товарищ должны нажать одновременно. Точнее после того как вы нажали у вашего товарища есть 10 секунд чтобы нажать ту же самую кнопку. Ну и вы должны быть рядом. А на этом у меня все. Пишите в комментариях как вам игра, каким крабом играете и не забудьте подписаться на канал. В группу вконтакте я там публикую новости и всякое разное интересное. На группу в Steam теперь буду пытаться делать обзоры, рецензии на различные проекты. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.